Для меня они учителя, а преподаватели и наставники. Потихонечку, Это да, потихонечку, да. по чуть-чуть. Ну, заявили-то, заявили себя живыми, но вы еще не осознали себя живыми. Вместо угу. того, чтобы защищаться, лучше всего идти в атаку. Вот народ пошел в атаку через оферты. Вы к нам оферты угу. применяете, и мы к вам оферты абсолютно зеркально. Ну, выставил ты угу. и что? А дальше-то что? Где, где результат? Где деньги ваши? Где ваши золото? Где Камазы там, вагоны золота, которые вот, вы там прописали? Вот. И никто не поясняет, что дальше делать? А я тебе рассказываю, что делать. Потому что уже идут судебные процессы в районе двух миллиардов. Он создал прецедент. У него приняли этот иск и вынесли постановление о принятии этого иска производства. На персону такую-то, короче, почтой России перечислится там 2 миллиарда. Все. Я уже наслышан, по всей стране так народ делает. А этот мужчина, он доказал своими документами и все выложил в общий доступ, что... Билеты Банка России не являются денежной единицей, денежным средством. А тут он, получается, выставил на 2 миллиарда, и госпошлина всего лишь за 300 рублей заплатила. Mm -hmm. И удовлетворяет риск. Ну, хорошо, у меня там типа два КамАЗа будет этих бибариков. Меня закусила свой хвост. То есть она его нашла и укусила. Со временем всплыл паспорт. Все данные Ладно. такие же, все то же самое. Его роспись стоит, его фотография, но при этом номер другой. То есть они сами взяли, вместо него выпустили, без него, на основании формы АДНТ. Идти на жертвы ради того, чтобы достичь более значимой цели. Но я пошел на эти жертвы ради того, чтобы ради других, ради всеобщего блага. Вот эти видео заснять, чтобы высветить вот эту король Елену Петровну, которая год назад приняла совершенно необоснованное решение в отношении всех жителей города Сургут. Золотая середина в чем? Молчать нельзя! Но и скандалить тоже нельзя. Да. Она начала комментировать, она начала оправдываться. И это было видно. У должностного лица только две ценности – должность и лицо. Воли у кого больше, у кого больше настаивания. Надо не терпением мериться, а настойчивостью. Да. Алло, Антон, привет. Слушаю. Я писал тебе хотел это, уточнить у тебя. Ну, я вот тут пересматривали мою женой твой суд последний, там, двадцатый, да, оказывается, uh -huh. где-то судья там по ходатайствам уходила туда-сюда. Я вообще ничего че тебе по какому вопросу у нас, в общем, ну такая ситуация, ну, где-то у каждого второго, наверное, сейчас кто-то там более менее понимает, чем дело в маточном режиме. Угу. В общем, мы что зашли в магазин, отовариться, ну, так просто по пути, даже не то, что мы хотели это вот, вот действовать делать, а просто чисто зашли в магазин. Ага. Свердловская область. Ну, в курсе, в курсе, вот. я, я же там это, на велосипеде рядом проезжал. Да, понятно. Ну, рады будем видеть, если вы едете. В общем, на это... Ну, вот такая история, мы с маленьким ребенком зашли, ну, чисто вот бананы, фрукты купить и, и как бы дальше путешествовать магнит. И в чем вопрос? И, ну, вот такая штука произошла, что мы из нас без масок не обслужили, нажали кнопку быстрого реагирования, служба приехала, ну, и тут вызвали, она сразу вызвала полицию, что, ну, люди без масок тут все... Ну, нам, походу, надо было, ну, как бы мы реагировали так, что нужно было тоже полицию вызывать, чтобы и... чтобы он защищал наши права. Не то, что mm -hmm. он приехал на их вызов, а что на нас еще вызов тоже, что он мои права человеческие. Ну, mm -hmm. он, он должен был защищать. Ну, все. Ну, и там приехал группа быстрого реагирования, потом полицейский сменил их, они ехали. В общем, полицейский, приехал один и на наш вызов, он, говорит, приехал, оказывается, и на их вызов. Ну, то есть одновременно он на два вызова приехал. И все, и определил сразу позицию ну, юриста, то есть он их начал защищать. Uh -huh. Нас никак, ну, то есть вот объяснительные, кто вы есть там, мы ему говорим, ну, так и так, он, ну, для того, чтобы ставить административный там... Мы ну, уже сразу, как административный, ты еще не выслушал, в чем дело здесь. Он уже ну, начал лепить вот такую штуку. И мы, как живые жители, <coughs> в принципе, мы возначивали. Без лица, без всего. Он говорит, я не понимаю, о чем вы мне говорите. Ну, мы мне говорим, что живой человек, Антон, и живая женщина, он как бы... Он <coughs> удерживает, и я, говорит, не понимаю, говорите мне фамилию, имя отчество. Mm -hmm. у нас по... По нашим. ну ты в курсе вот этих всех событий, как должно быть. Вот. Слушай, как бы Антон, мне... давай покороче. В итоге что, выписали протокол, назначили заседание? В итоге, да, меня задержали, там Росгвардию вызвали, они вдвоем меня вытолкнули и в машину посадили, а жену и еще там женщина была рядом, как бы это тоже туда, в эту, и увезли к себе. Вот. и там этот протокол, да, составили по 20.6.1. Дети с вами были? Ребенок был с нами, но мы знакомая там была рядышком. Ну, они готовы были уже с ребенком туда, но она ложная, ничего, мы понимали, что это будет долгая история. И ребенка передали, успели, ну, Сколько лет? знакомая, она. Да? 4 годика. А -а -а. Их это да не остановило, да? Не останавливает их уже ничего? Нет, вообще бесполезно. Они сказали, что с ней повезут. И как mm. бы тут уже у нас не было вариантов, что... Так, может, получается, два, два протокола составили. На, на тебя по какой статье? 26.1 и жене 26.1. Ага. Мне хотели 19.3 за, ну, знаешь, вот, что я типа неподчинение власти там. Mm. Вот я говорю, а где не подчиняется, ну, что... Вот, я акцептировал товар, не должны его продать, по какой причине не продают. Все, вот, вот, разберись, я тебя по этому поводу вызвал. Все, он. Давай заламывать руки, как бы это разгвардеец помог, и все, они вытащили меня. На видео ничего не снимали? Не, а Мы зашли эти... просто. Не, не то что выйти ну, в этом у меня под собой документы ну все распечатаны что по, ну, по их законам что 426 вот это все 417 постановление ну все это есть но вот это, документов не было с собой мы просто по вот, чисто зашли в этот раз купить нам все больше никаких этих не было Конституция у меня с собой была единственная все что я ему зачитывал конституцию все там права и свободы граждан и то, что не участвую в медицинских опытах, он говорит, даже такого там есть? Я говорю, ну, есть, да, такое. Ну, Антон, там, Антон, -то. подожди, ну, ты мне рассказываешь, как будто я это. вообще этого ничего не знаю. Мне это по, да, по, да. по 10 раз на дню все рассказывают. Я понял, да. Но... Смотри, что проблема? Ты не знаешь, как обжаловать протокол? Я, да, не знаю вообще, как действовать. И вот, ну, видишь, у меня... Такая ситуация, что если идти в суд, ну, идти вообще, то м, нужно вот этот паспорт на проходной обязательно, не пропустят, потому что туда и без меня вынесут решение суда. Получается так. Правильно? Да. Паспорт мы, ну, априори не показываем, потому что мы объявили себя живыми через... Э, хочу СССР газету, вообще публично, получается, 30 дней никто не тоже, да, ты через МТВ, мы через... ты через... заявляли в участок 31 октября, мы папку подшили на 85 летах, как организовывать наша община, ну, живых жителей, как, как быть в суде, если мы, ну, живые жители, что стоит туда идти или не стоит идти, или можно э, писать, ну, письменно, в общем, как-то обжаловать вот эти вот протоколы. Ну, я вот, судя по разговору твоему, я, во-первых, слышу, что вы, ну, заявили-то, заявили себя живыми, но вы еще не осознали себя живыми, потому что я спросил, протокол на тебя составили, ты сказал «да» и на жену тоже. получается. Да, и на жену тоже. Ну, ты, получается, сам себя и жену признал физическим лицом. Потому что протоколы не могут составить на живого человека и мужчин и женщин. Там же персоны. Так протоколы. они падали, но, понятно, да, они как бы. Мы подписывали как. Как мы написали -то? Владелец имени Антон Подписали, да, там в повестках, да поветках, а то, что нам протокол не вручили, ничего, мы там не писали, что мы получили протокол. Мы чисто в поветках, в суд. А, то вы протоколы не расписывались? Нет, нет, нет. Там мы даже не смотрели. Нам не интересно, говорю, что ты там себе там пишешь, вообще без разницы. это ни, Никак не относится ко мне. В принципе, нормально. Тоже вариант. Но, Но на будущее советую если не подписываете протокол, то хотя бы на, на отдельном этом бумаге, на, на отдельной бумаге или чистом листе, пишите свое возражение. Что с протоколом не согласен, права не разъяснили, требую защитника, как, как этот, живой там. Ну, все, что хочешь, спеши, все. все. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это все. И это. Там, без ущерба не, не аксептую без акцепта, конец, без конец. оборота и требую приложить приобщить протокол и обязательно заставь его убедиться ну убедись что он там в это в протоколе есть прям графа в самом низу это типа приложение к протоколу чтобы он это угу. вот приложил вот этот листок и все и получается а, по, угу. по по всем понятиям ты с ними договор не заключил через протокол но при этом он свое мнение приложил к этому. А еще mm -hmm. можно на этом же листе, чистом, это, написать оферту в конце. Что в случае подписания протокола вы обязуетесь выплатить там такую-то сумму такой-то персоне моей через Почту России. А будет служить любая подпись любого должностного лица на нам на протоколе. Номер такой-то. Все. А вот смотри. У меня есть такая штука, они нам КУСПы выдали, ну, да. входящие, что мы... У нас были оферты там договорные от нашей страны, ну, которая, вот организовалась община, получается, и там э, прописана, ну, очень сумма о взаимодействии между их, ну, фирмой, получается, мы там и фирму прописали, что соединиться кассир-лицо, и мной там вот на 85 листах там и публичные оферты есть, и оферты к Индии Подожди, подожди, индии. Ты, подожди я ничего не понимаю, ты начал с номера КУСП откуда 86 да. листов взялось? КУСП это перед тем, как нас задержали да. за шесть дней до этого мы приносили им в прям ну в, милицию, в дежурную часть но на имя начальника документы Кем мы являемся? Ну, что мы объявили себя живыми жителями, что мы есть и живые жители, что такие живут в городе, угу. и оферты мы туда, а взаимодействие с нами. То есть, если вы хотите с нами взаимодействовать, вот то У тебя есть, есть это, эти оферты с этим, с отметкой, что они приняли? Да. А ты прописал в этой есть? оферте, что в случае это, принятия, там, что является акцептом? Там написано, что, что является акцептом. Какие действия? Она, она безотзывная, оферта. Я понимаю, что безотзывная. Че, какие действия прописаны в качестве акцепта? Конклюдентные действия какие? При, при принятии и что в течение 10 дней, если они не опровергают, то они акцептируют. Они опровергли? Нет. Ну все. Они готовы. даже не читали еще. Ну все. А в чем проблема? Получается, они оферту заключили берешь это, пишешь досудебное требование. так как вы это акцепти, акцептовали, оферту и э, составили протокол, то и вступили в взаимодействие, это, то требую за, это, за, там, за незаконное задержание, не, не пиши незаконно, за задержание, там доставление, составление протокола. Короче, оказали мне определенные услуги, которые mm -hmm. я не оказал. Соответственно, поэтому, согласно этой оферте и расценкам, будьте добры и выплатите такую-то сумму за каждую секунду задержания. Короче, я вам точно сказал, там каждая секунда 8, 832 там, триллиона, там ну, написано, что вроде как они посмеялись сначала, ну, как бы, и то Ты меня слышь? Да. Да, да. От а судом? Это куда вот это вот все? А, вы еще ни разу не подавали, что ли? Нет. Так вы эту оферту сами писали вы или где-то взяли? Нет, это мы оферту писали, у нас объединились люди. Ну, то есть объединенная по всей России, получается. А, так а что они вам, не поясняли, что ли? У них нету консультантов, что делать с этой оферты? Вот с этой оферты они нам пояснили, что мы ходим по организациям, ну, то есть МВД... Ну, Роспотребнадзор, везде, везде мы даем, и как бы они акцептируют. Вот. Ну, а акцептируют, это акцептируют. Что дальше-то делать? Вот я поэтому и ищу. У меня не хватает знаний. Так а почему они не дали четкую инструкцию, что делать дальше с этой офертой? Не, не, не хватает времени. У них разъяснить каждому у нас уже около 500 да человек, ладно. Да каждого... ладно, да не надо каждому объяснять. Снимается одно видео, размещается на Ютубе, все. Ну вот так вот у нас происходит. Вот я поэтому и к более, к таким компетентным людям, как бы, обращаюсь. Думаю, я вот, при чем ну, тут компетентность? Я, смотрел, я просто, и... понимаешь, вот эти все оферты, я, я о них узнал еще два года назад, даже, даже больше. Ну да, ну выставляете вы, ну там кто-то триллион рублей, кто-то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 один мужчина подал иск на ФССП, у него там сумма что-то в районе 2 миллиардов. Он создал прецедент, у него приняли этот иск и вынесли постановление о принятии этого иска, этого производства. Что он сделал? Он э, тоже вот так вот оферту выставил, короче, причем двойную оферту, без, без вилка такая, которая, э, если принимаете одна сумма, если не принимаете, другая сумма, короче. Вот да, Mm -hmm. Вот, там дается строк 3 дня, предоставьте какие-нибудь документы, если не предоставили, тогда типа, акцептуйте. Ну, там расписано, посмотришь, я это могу тебе ролик прислать. Вот mm -hmm. а Потом через 3 дня пишется это досудебное требование, так как вы акцептовали, будьте добры там на мою персону, ну, вообще на персону такую-то, короче, почтой России перечислить там 2 миллиарда, все. Они тоже проигнорировали, наверное, также посмеялись он через три дня взял это иск в суд, и у него приняли. А в иске он требует не просто взыскать ту сумму, которую он указал, а в тройном размере, как ущерб, неустойка. Прецедент в чем? В том, что, во-первых, приняли такой иск. Ну, я это. Я вот тебе сразу скажу, что я уже наслышан, по всей стране так народ делает. Принимает иски, да, без проблем. Ну, у кого-то с проблемами, у кого-то нет, но принимают. Проблема в другом, в том, что они большую сумму требуют, и, соответственно, там типа судьи это требуют сразу госпошлину большую заплатить. А этот мужчина, он доказал своими документами и все выложил в общий доступ, что билеты Банка России не являются денежной единицей, денежным средством. Угу. На этом основании он оплатил только госпошлину этот, 300 рублей. Понимаешь, вот когда я подавал, меня... Два года назад этот иск, то, что мне на 500 тысяч рублей эти вещи похитили полицейские. У меня там да, иск на 500 да. тысяч, и там госпошлину надо было где-то 7 или 8 тысяч заплатить. А тут он, получается, высылал на 2 миллиарда, и госпошлину всего лишь за 300 рублей заплатил. Угу. И все у него иск приняли, дальше рассмотрение, он, он вообще говорит, мне даже не интересно, я не хочу туда ходить. Прошу в закрытом режиме рассмотреть это без, без моего участия все. Потому что, mm -hmm. говорит, мне вообще без разницы, чем закончится, в любом случае это, это мне выгодно будет. Потому что если удовлетворят иск, ну хорошо, у меня там типа два КАМАЗа будет этих бибариков. А если не удовлетворят, mm -hmm. получается тогда все, все решения, которые вы, были вынесены за, за все время по офертам, они являются недействительными. Тогда типа верховный mm -hmm. там есть причем, можно обжаловать? То есть он так серьезно настроен, я посмотрел, он при этом он все документы выложил. Пожалуйста, берите, пользуйтесь и делайте так же. Вот я тебе сейчас этот ролик mm -hmm. пришлю, посмотришь. А там со ссылками, ну что бибарики не являются, я деньги Я тебе там еще раз и... говорю, да? у него все документы приложены к видеоролику. Все понял. Ага. Там mm -hmm. их столько 15 документов. Каждый отдельно, все mm -hmm. расписано, все, все грамотно написано. Не очень много, все коротко по делу. Mm -hmm. Угу. Плюс, угу. Это, это вот то, к чему пришли многие. Сейчас и многие вот, вот на эти оферты перешли. Ну, они давно все перешли на эти оферты, многие выставляли, но никто в суд не шел. Я ни разу не слышу, угу. что кто-то в суд обратился. А вот за последние 2-3 месяца очень многие люди начали обращаться именно в суд. То есть пишут досудебку, чтобы вы акцептовали, будьте добры, выплатите короче. Они игнорируют, и все, иск в суд. Соответственно, это первый вариант. да? Это, вот как говорится, вместо того, чтобы защищаться в судах, там обжаловать их решение. То есть, это принцип защиты. Это именно право на защиту, как говорится. Вот. Вместо угу. того, чтобы защищаться, лучше всего идти в атаку. Вот народ пошел в атаку через оферты. Вы к нам оферты угу. применяете, и мы к вам оферты. Абсолютно зеркально. То есть, Угу. Я это давно называю как это. Змее подсунуть ее хвост. Вот через это постановление о принятии иска, это получается, змея закусила свой хвост. То есть она его нашла и укусила. А дальше это принцип заставить ее заживать этот хвост. Чтобы у -у -у. она начала его кушать. Ясно. Ну, то есть вот у нас получается, они акцептировали, ну, как эти, в МБД, да? Ну. А акцепт есть? Ты, почитай, и, ты и... почитай свою оферту, как там написано. Вы вот все это берете чужие документы, бежите вперед из песни. И это сейчас вот типа как волшебная палочка. Сейчас махну и непонятно, что произойдет и короче все, я спасен. Mm -hmm. yeah, а вместо yeah, yeah. этого вот возьми эту аферту и почитай внимательно. И разберись в каждом понятии, что такое оферта, что такое акцепт, что такое отзыв акцепта и т.д. и т.п. Прочитай Гражданский кодекс. Там это все mm -hmm. расписано по, по офертам и акцептам и так далее. Ну а с судом что? как посоветуешь, как поступать? -то? Идти вообще нет. Вот, на я я же тебе говорю, есть два метода. Либо ты защищаешься через суд, защищаешь свою персону, либо ты, ну не свою это, это, персону, которая это... да, да. Yeah, yeah владелец в угу. общем это лица не как правильно выразиться она не твоя потому что э, документы на нее не ты сделал а они ну да я не хотел ну, учредитель ты короче частично она твоя потому что без тебя бы они не, не учредили не создали бы угу. хотя есть информация что не создают без человека персоны когда один человек поменял э, это паспорт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 Вот. И получается, есть два метода. Либо через оферту идти в атаку и суды, либо через их суды попытаться защищать вот эту персону. С учредителем, который ты являешься, по сути. И, и да. Да, тут я тебе могу накидать несколько материалов, 5 или шесть роликов. Есть множество решений суда уже, ну просто... Это очень много всяких видеороликов. Я те основные накидаю, дальше ты, ты по ним поймешь, куда тебе двигаться, в каком направлении. Потому что у вас там по идее должно было быть расследование, это самое главное. Вот эта статья 20.61.1 она mm -hmm. одна из немногих, там их три, по-моему, только, по которым обязаны проводить административное расследование. Расследование, я так понял, они никакой не проводили, быстро все составили, и все, mm -hmm. правильно? Да. Вот, mm -hmm. это уже на нарушение права на защиту. То есть это можно все. Можно явиться вот так же в суд, если они у вас открыты, конечно, у нас все позакрывались. Открыты. И представиться живые мужчины. Тоже это все попробовать все поснимать на видео. Это же тоже, это вот. Понимаешь? А, как тебе пояснить? Ну, я придерживаюсь принципа, творец испытаний не по силам не дает. То есть, если мне дали вот это вот, вот как я на этом велосипеде, в какой-то на Уральской, как я вообще мог заехать, и меня вот это, я вообще не понимаю. Я поехал это отдохнуть, и то есть у меня была тяжелая жизненная ситуация, я думаю, хоть отдохну, это, это подальше от дома, на природе и на велосипеде. Нет, блин, и там mm -hmm. вот, вот, правозащитой все равно приходится заниматься, понимаешь? А потом понял, что мне эта ситуация не просто так дана. И потом я в этом убедился, потому что это дело было назначено именно той. И я потом понял, что это на самом деле это, это проведение Творцата, потому что э, именно это дело назначили именно той. Сначала назначили э, так называемой судье, которая пряталась от народа, закрывалась это в кабинете. Я два года назад на видео это, э, угу. про нее выпустил. Я сначала обрадовался, думаю, о, хоть это, получится ее высветить, показать всем, как она это. И напомнить ей, что она от народа два года назад закрывалась в кабинете. Правосудие РФ закрыто, я так назвал видео. А потом вдруг, ни с того ни с приходит повестка о том, что в 10-й судебный участок передали. Я смотрю, кто там это, кто там черная мантия. А там король Елена Петровна, которая по лифтам год назад вынесла устные предупреждения. Ли -ли лифты 8 лет были это, опасны для жизни и здоровья э, по, во всем городе она взяла устное это предупреждение вынесла устное замечание управляющей компанией mm -hmm. еще лучше я вообще обрадовался думаю О, я это я вот это вот заседание точно не пропущу и вот mm -hmm. смотри какие видео шикарные получаются. Mm -hmm. а где ваши видео народ я вам сколько говорю где ваши видео где наше видео, мы только вот вообще начали этим заниматься, вот только вот, только изучать вот эту всю пророку. Я когда начал изучать, я изучал ровно месяц, не выходя из-за компьютера. Я, я просто не вылазил там, только прерываясь только на сон, на, на еду и на туалет я, я все изучал. А потом я просто взял, иначе это пришло, у меня пришло сознание. Если сам себя не защищу, не это не обезопасю. Через тебя, да, не пропустишь это. Нет. Во-первых, у меня было очень много, слишком много информации, и мне нужно было ее куда-то деть. Я решил ее выплескивать. Сначала в ВКонтакте, потом YouTube канал открыл, потом телеграм канал и вы и так далее и тому подобное. И тем самым, показывая себя, рассказывая это всем, я себя, во-первых, набирался единомышленников. Народ видел, что я единомышленников так находил. Вот вы же также нашлись, да? Увидели видео, позвонили. Ну да, да. Вот. И все так находятся. То есть через видео это появились люди вокруг. И плюс к тому, это как вещественное доказательство, меня потом это очень выручило, когда беспредел в мою сторону начался. И говорят: вот ты там это, там сматерился, тут рукой это кого-то ударил. Я говорю, что говорю, Взёте? говорю, не было такого. И во-вторых, говорю, в Ютубе больше 200 видео, где видно, что я всегда культурно и вежливо общаюсь. 200 видео, я говорю, где там, где, покажите, на какой минуте, в каком видео, на какой секунде я там где-то что-то не так сделал. Нету такого. Да, факты не А вот ты как в суд заходишь, если паспорт там требуется? Ну так и захожу, чё, я, я, их, это, я, я их постоянно спрашиваю, культурно вежливо. Без паспорта пустите? Нет, только по паспорту. Я, я им все равно, типа, а по журналиста? Они говорят, нет. Я говорю, а по этому удостоверение инспектора общественного движения по борьбе с коррупцией тоже нет. Только паспорт. Я говорю, а почему только паспорт? И тут и только с двадцатого или тридцатого раза одного из них пробило. Он говорит, а еще по водительским правам можно. Я говорю, во, видите, знаешь, не только паспорт. А говорит, да. Есть военник, есть этот, водительское удостоверение, Не важно какой-то документ, ну это мое личное мнение, ты можешь не, не, не так думать. Потому что многие, вот я знаю, живые мужчины и женщины, они э, будут это, возмущаться по этому поводу, что вот мне не важно какой я документ показал, главное высказать это, свое отношение к этому документу, что это не ты. Это, документ это не ты, распространители. Yeah. Нет, yeah. расторждение, что вот, вот этот документ, а вот это я. Как ты это скажешь, неважно Я это говорю, что я живой мужчина, человек, учредитель данной персоны Венцари, там генеральный uh -huh. распорядитель. То есть слова не важны, главное это смысл, что ты и персона, yeah. да, ты и, и персона, которая существует в виде паспорта только, это разные понятия. Uh -huh. И все. Ну, это понятно, да, что то есть так зайти можно. Это все равно, что, знаешь, ну вот некоторые живые есть, которые... Э, не ходят по судам. Нет, которые делают себе бумаги, что они живые, и при этом показывают бумагу, говорят, вот это я. Ну да, все равно, да. То, то есть -то он бум на бумагу, на бумагу да. говорит, вот это я. <г sono> то есть он, он, <г Shelters> он, он, он не осознал, что он живой, что он что он человек, что он мужчина, да, он, ему какая разница, паспорт у него или собственная бумага, он все равно считает себя вот этой бумагой, он говорит, вот это я. А скажи, предел в судах есть приставом по всякой вот этой вот? Да, есть, я, конечно. Потому что, я я потому что знаю, что наши приставы, ну, это как вот у тебя, вот этот вот он, как Казак или кто он там, я не знаю. Там, Кильзанов. Кильзанов, да. Вот у нас примерно вот такого уровня все только, все. И то, наверное, даже нет, хуже, нет, потому нет, что я хоть что-то мог говорить. Подожди, Антон, ты мне не рассказывай. Я был в Екатеринбурге год назад, когда я вынужден... Это напишу. Екатеринбург, это Екатеринбург, это вообще разные вещи. Это тут вот судебные пристава набирались те, кто в 90-х наркоманил. Ну, в общем, из этой вот серии... Людей, ну, ясно, ясно. Ты мне можешь там. это все не рассказывать. Я считаю, что проблема не в них, а проблема в тебе, в первую очередь. Я всегда ну, ищу, ищу причину в себе, угу. даже если я не нахожу в себе, я все равно пытаюсь найти пути взаимодействия. Угу. И как тебе сказать, вот в Екатеринбурге то же самое было, они поначалу меня вообще агрессивно воспринимали, они меня пытали провоцировать, подходили близко, толкались и все такое. То есть это пытались уголовную статью мне навесить, что, типа, применение физической силы к исполнительной uh -huh. власти. Да, uh власти. -huh. Вот. И говорили грубо, и действовали грубо, и говорили, что у тебя побреем, и это и и бороду сбреем, и все такое. Ну, всякие вещи говорили. Uh -huh. в, в итоге, через, сколько я там, два месяца с ними взаимодействовал. В итоге меня пропускали мимо рамки, не досматривали, документы не смотрели и мы с ними рыжал шутили как лучшие друзья mm -hmm. вся проблема mm -hmm. в том что народ не хочет учиться общаться вот с такими они mm -hmm. им проще назвать их дураками всякими другими словами нехорошими вместо того чтобы научиться с ними взаимодействовать я постоянно учусь я, это, для меня они учителя преподаватели и наставники mm -hmm. это я понял но вот ты вот сказал два месяца да то есть два месяца у тебя ушло на обучение его нет не, не, не, не его а себя в первую очередь и, нет ну ты обучился с ним взаимодействовать но его правую грамотность ты, как бы ты поднимал получается потихонечку он, да потихонечку да. по чуть-чуть вот то есть тебе времени жалко на то чтобы обучать их юриспруденции и я же говорю я же это постоянно двойную эту роль играю и как ученик и как учитель — Понял. Uh — -huh. Я у них учусь и в то же время их пытаюсь научить чему-то. — А когда они тебя не воспринимают, беспределят э, ну, в изначальной форме, э, как вообще поступать? Так же мимо себя ну, пропускать или как, как вообще это действовать? <laughs> — ну, вот я... Смотри, вот я пришел вот на это судилище. — У меня опыта не было. — Смотри, на последнее судилище пришел, э, вот этот Кельжанов вышел. Начал предъявлять uh -huh. какие-то совершенно незаконные это, требования да, самоуправством, да. там, там, рукоприкласс, там, и еще остальное. Ну да, можно, конечно, ему в ответ там это и пихнуть, и толкнуть, и нагрубить, и нахамить, и начать там по законам, чего, чего ты добьешься, в итоге вызовут полицию или сами скрутят. Да, да, да. Вот. Соответственно, я, я, я, я конечно, пытаюсь это <ква> все до них донести, но я уже четко знаю грань. Которую я стараюсь бы это не пересекать. Как только это mm -hmm. все накаляется до предела, до градуса, как, это, я это иду на, уступки, mm -hmm. иду на уступки и говорю под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. Это я обязательно говорю. Потому что mm -hmm. это необходимо озвучить для того, чтобы все знали, что ты действуешь не добровольно, а это, что кон свободы воли в отношении тебя нарушается. И отвечать mm -hmm. за все это будет тот, кто нарушил этот кон. Mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно, вот там на видео четко видно. Я говорю, хорошо, под вашу, это, под угрозой, под принуждением, под да, вашу ответственность. Да, я слышал, что ты говорил. Все. Да, да. Ну мне не трудно надеть маску, но я, я не считаю, что ее нужно надеть. Но если вот так вот ситуация сложилась, что мне, я решил пойти на жертву. Я прекрасно осознавал, что буду требовать одеть маску, буду требовать пройти сквозь этот металлодетектор и не, не отключат и не, хотя они обязаны это предоставить возможность альтернативную пройти мимо и досмотреть этим ручным металлодетектором да. я знал что они этого не сделают я знал что они только паспорт потребуют я все это знал но я пошел на эти жертвы ради того чтобы вот эти видео заснять чтобы высветить вот эту король Елену Петровну которая год назад приняла совершенно необоснованное решение в отношении всех жителей города Сургут то есть она не просто управляшку освободила от ответственности за лифты убийцы, она, она просто, ну как... Подвергла каждого жителя, считай, ну, опасности. Конечно. И моя задача, я, я, ж, я понимаю, что да, у меня есть гордыня, у меня есть чувство собственного достоинства, но я пошел на эти жертвы ради других, ради всего общего блага. Mm -hmm. и, и надел, ну не маску, а вот у меня своя какая-то балаклава yeah. есть, я yeah. не знаю, как ее назвать-то. Какая-то mm -hmm. труба вот эта, mm -hmm. которая тянется. Понятно. И все надел. Я, я мог прийти в пейнтбольной маске, понимаешь? У меня, у меня, я пейнтболом занимался, у меня пейнтбольная маска mm -hmm. Mm -hmm. есть. Я мог в строительные в маске сварщика mm -hmm. там прийти mm -hmm. по-разному. Ну, ну, это уже как извращение, я считаю. <laughs> Понятно, да. Да, ну это все, все вообще, который не нужен. А вот эту вот, вот, за, вот за эту балаклаву мне никто еще ни разу ничего не сказал. Mm -hmm. что она более похожая визуально она и... не то что похожа она из ткани. а mm -hmm. у них во всех постановлениях там этих рекомендациях и этих указанных маски респираторы либо там что-то тряпичное изделия mm -hmm. все в чем проблема и мне намного легче дышать другим потому что э, во-первых у меня вот это которое растягивается балаклава во-вторых, у меня усы, и борода, они создают такой этот э, буфер. Да, да, у меня так же. И все. У -у -у -у. Я, я не ощущаю там какой-то особый дискомфорт. Но она слазит постоянно и все. Да я, жертв, да, я жертвую, но я соблюдаю баланс. Я не, я не довожу теперь вот все, до, это, точнее не я не довожу, а я не позволяю всем. И своим, вот с кем, это, кто, с кем я это прихожу, кто меня поддерживает, они там пытаются это, они, я смотрю, они уже на грани, я-то стою в сторонке, молчу, они уже на грани, они не ощущают, что они вот-вот и все, и перешагнут э, ту точку невозврата, после которой уже это совсем по-другому будут события развиваться. И тогда все мое вот это судилище и вот это мое высвечение вот этой черной мантии, оно накроется медным тазом. И я их тоже останавливаю. И их останавливаю, и Присовов останавливаю. Mm -hmm. Скандалы, понимаешь, золотая середина в чем? Молчать нельзя, но и скандалить тоже нельзя. Надо mm -hmm. искать золотую середину, баланс. Когда ты не промолчал, сказал свое мнение, но при этом не устроил скандал. Mm -hmm. И все, и вот так мы пошли спокойно, тихонечко. Да, защищаем свои права, да, до определенной меры. Но потом приходится идти на жертву ради того, чтобы достичь более значимой цели. Вот это у меня была глав... самая главная цель – заснять на видео и посмотреть в глаза вот этой черной мантии, я видел, много раз там показывалось. Да, какие, и как блока... заснять, показать, как у него руки дрожат и как у него голос дрожит. Вот моя цель. Скажи, вот это правая рука, то когда уходит, типа они крестики там ставят, или те, когда зачитывают. Не знаю, кто-то написал, что у него типа в руках фиолетовая ручка была. даже в общем-то, А вот скажи, ну, в зале суда, как вести себя, например, там, ну, как корабль, если получается, да, ну, по морскому праву, то где суша, это там, где люди сидят, да, наблюдатели, получается, оттуда, значит, вести диалог, начинать или или с любого места можно. Но я в этом еще не разобрался. Я там свободно передвигался. Захотел, затем столом Я видел, да, да, да, да. Но я ну просто я... думал, что ты если, ну как бы что в теме, что куда встать лучше. Нет, нет, ты... в этом я еще не разобрался. Но я разобрался в одном однозначно, то что садиться ни в коем случае нельзя. Сел, значит согласился. Да, да, да. да. Я ни разу это... там не, не присел, вот даже на суде над прокурорами, там если позволял садиться, но и то только тогда, когда я захотел, а не тогда, когда они мне говорят «присаживайтесь». Они mm -hmm. мне говорят «присаживайтесь», я стою дальше. Проходит там 5-10 минут, я взял, сам сел, когда захотел, и все. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, по своей свободной воле просто. Да, а лучше всего вообще не садиться. Сел, это значит согласился. Mm -hmm. Понял. Поэтому, когда ты стоишь, а судья сидит, получается, наоборот, она с тобой согласна. Угу. Угу. Ну, у тебя, видишь, вот я вот эту судью посмотрел, э, такое ощущение, что она как будто, ну, как недалекая, что ли, такая меланхоличная. Э, ну, вот у нас у нас нет таких судей, просто нету. Они просто орут сразу же, сходу орут, и все, вот э, как неадекватно. Я тебе сразу я... скажу, это э, э, король Елена Петровна, это просто уникум. Но она играет этот уникум. Она, она, она, как тебе сказать, она очень такая, ну якобы добрая такая, все, все, давайте вместе там решим, звонила приставу и все такое. Но это не ее заслуга, это, можно сказать, наша совместная заслуга, потому что за два года, чем больше у меня судебных этих, в кавычках судебных заседаний, тем лучше сессии обведут, и в том числе и приставы. Потому что даже Чех, вот который вел заседание, точнее присутствовал в Черной мантии на, на заседании над прокурорами, когда было судилище, вот, даже он, вот он там себя немножко дерзковато вел, он даже позволил себе высказать сомнения в моем здоровье, что типа обратитесь к специалистам, если вы не понимаете к медицинским. Даже он, вот, когда я буквально за неделю до последнего вот этого судилища был, что-то там не надо было в городском суде, даже он, я к нему пришел, говорю, а, мне эти постановления не выдавали. Я говорю, а почему вы мне одно выдали, а должны, я же писал, мне надо пять. Так он встал, пошел вместе со мной, я говорю, завизируйте, он а вам все равно, типа, не выдадут, пойдемте, а с вами. Он вышел, пошел со мной, спустился с четвертого жена на первый, сам вместо меня в канцелярию зашел, там что-то поговорил, порешал вопросы, вышел, выдал мне бумагу, говорит, все, я вам завизировал. И то есть <как> даже он нормально общаться, по нему видно, что у него аж чуть ли не зубы скрипят, но mm -hmm. он вынужден так себя вести. Mm -hmm. То есть нужно вон как сначала, <как> Бойки, вот как они, доверяете ли вы судью, в суде? так я тебя первый раз вижу. А когда ты уже два года ее видишь, и она тебя, тогда уже можно говорить, а доверяете ли вы судье или там приставам, получается, да, тебе нужно Она совершила ошибку, она начала оправдываться, когда я заявил, что типа вы это там, про лифты я начинал. Она начала угу. оправдываться, это четко видно. Что нет, это угу. не я, я вообще вас первый раз вижу да, и все такое. То есть да, она начала комментировать, она начала оправдываться, и это было видно. Угу. Угу. Так, а он может быть коротким, да, получается, процесс, если вот, ну, к примеру, я пришел туда, и вот ты 19 откуда-то нарыл там этих документов, что, ну, предоставить ей, что она судья является. У тебя тоже приобщено это где-то, нет? В смысле приобщено? Ну, к видео есть, что какие должны быть документы у судьи, вот эти 19 документов. Ну, ну, чтобы запросить... Меня, ну, таких, ставить, слушай, что таких документов, которые вот именно требуют у судьи предъявления документов, таких документов очень много в интернете. Я просто пролазил в интернет, у меня, во-первых, своя заготовка была где-то на 15 или 20 документов, что-то такое. А, ну, ты, то есть, в общем, сам собирал... Конечно, вот это, я то, же да, не просто но... лазю по интернету и Здесь смотрю такие... ролики и перекидываю из да. одного чата в другой. Я все это систематизирую в отдельные папочки, там, там что-то собрал, тут что-то собрал. Потом, допустим, вот какая-нибудь ситуация, не знаю, там, ну, допустим, ЖКХ. Mm -hmm. Мне ничего ничего не скидывают, я посмотрел, вроде интересно, вроде образцы приложены. Скинул папочку, потом посмотрел. Хоп, возникает ситуация по ЖКХ, я открываю папочку, все, все, все это посмотрел, соединил, хоп, готов документ. Все. Mm -hmm. Они не потом не, это, не мечусь, не это, как тебе сказать, да, да, шоки, думаю, ой, где, что, как, нет. куда, надо сейчас весь интернет посмотреть и все остальное. А там у меня все уже четко лежит, я знаю, посмотрю буквально там 3-4 ролика, которые я отложил, плюс еще документы почитаю. И все, я уже знаю, куда двигаться, в каком направлении. Mm -hmm. Понятно, понятно, что, что не знаю, как все равно действовать. Идти в суд или не идти, или по, как, как, как сказать, по оферте. А я а я на твоем месте и так, и так сделал. Только я бы не просто в, этот, в это здание под, под названием «суд» в кавычках пошел бы. Я, я бы пошел именно с, с видеокамеры. И каждого а что, бы выследить. Я и так пойду с видеокамерой, это сто процентов. Понимаешь, пойти с видеокамерой это, это одна десятая от того, что нужно сделать. Потом тебе нужно узнать их. Тебе нужно правильно вести себя, во-первых. Во-вторых, э, каждого, чтобы высветить, тебе нужно у них удостоверение, личность, должность, полномочия, все установить, звание, нагрудный на знак, сколько звездочек на погонах, ваше удостоверение. Когда он показывает удостоверение, просишь маску приспустить, чтоб... читать. Нет, просишь... чтобы. Нет, ага. просишь маску. приспустить, чтобы удостоверить это, сверить с фотографией в удостоверении. Потому что в удостоверении-то нету маски. Логично? Да, да, да. Да, конечно, понятно. И вот да. это все на видео показываешь. Угу. Вот, вот про такое видео я тебе говорю, когда ты четко знаешь, что ты не, не просто повесил камеру и забыл про нее, и что ты там делаешь, а ты все делаешь ради того, чтобы все это, чтобы их, их вот эти не персональные данные, а данные должностного лица. Угу. Я высвечиваю не должностных лиц, а их преступления, их правонарушения, которые они совершают. А, высвечив... <свечу> а высветь... высветить одно должностное лицо очень э, это, многого стоит. Потому что это вот как их разыскивает милиция. Помнишь такие доски объявления? Да. <свечу> <бля? свечу> вот <свечу> я то же самое делаю. Э, только не милиция, а, не знаю, для народа, для творца, для всех. Для них самих же. Чтобы им потом стыдно <свечу> было, возможно. Если им будет, конечно. <свечу> так вот, что я делаю? Я э, там на доске обычно вешают лицо. Оно так и называется. Должностное лицо. Потому что у должностного лица только две ценности: должность и лицо. Лицо, mm -hmm. лица, они под масками поспрятали, а должность они прячут, когда отказываются представиться. Соответственно, я делаю все возможное, чтобы они представились, показали удостоверение и плюс еще показали лицо. И когда ты, ты вот это потом показываешь на видео, у тебя получается вот если стоп-кадр сделать на видео, там у меня всегда есть э, лицо, стараюсь показывать должность, фамилия, имя, отчество звание, где работает, что нарушил. Вот вот это называется высвечивание. А mm -hmm. когда ты просто пришел и что-то там сказал, и вышел, и вот смотрите, ну и что? Понял. А видно, я каждого высвечиваю. Вот, ты вот ты это сказал. Король, вот это Кильжанов. Пожалуйста, смотрите, вот они то-то, то-то тогда-то сделали. Mm -hmm. Полная биография, лицо есть. Кильжанов-то давно засветился. Его фотографий много. И на видео, и фото, все, все есть. А вот э, король Елена Петровна, видишь, как она это, тщательно маскировалась. И ни документы не показала, и лицо не показала. А по отбору камеры, как они действуют в себе? Ну, вообще, в суде отбирают, нет? Могут. Или надо ходатайствовать при судебно писателям, что будет вестись видеосъемкой? Как как тут быть? Или просто там зачитывать, что согласно Конституции. Согласно Конституции двадцать Или как? Как лучше? Смотри, когда начинается якобы судебное заседание, оно там вначале зачитывает права, все дела, устанавливает личности и по идее ты только потом можешь адатасти заявлять. Тут, на последнем видео, я ей просто, ну, она так и сказала, да, вы, не, не даете провести заседание, типа, продолжить. То есть я перехватил, перехватил инициативу и вот эти свои волеизъявления. Да? Да, у меня написано везде волеизъявление, а в скобках ходатайство-требование. А по тексту ни разу нигде там нету слова «прошу». Угу. А ходатайство – это официальная просьба. Угу. То есть она, по сути, выполняла не ходатайство рассматривала, Следуем. а мои требования. Я от нее требовал, я, не, я ее ни разу не сказал это «прошу» угу. и не написал «прошу». <связь> хм. Очень молодец. Ну ты где живешь? Город будет. <связь> Может, ты город будешь? <связь> а? <связь> Может, ты город будешь? Не, там у вас рядом Новоуральск, закрытый город. Не дай бог я там где-нибудь по лесу Нет. буду гулять, опять за это, это зайду. Далеко это далеко от Новоуральска. Я уже это на велосипеде покатался. <связь> Но с другой стороны, благодаря этому случаю я вот, видишь, вышел на король Елену <связь> Петровны. Знаки, это знаки. Ну да. Да, в общем, изучать, изучать это все. Да изучать вот, это смотри, одно, я, я, я тебе советую это, рассматривать оба варианта параллельно. Ты потом сам поймешь, как тебе идти, потому что у тебя внутри что-то срезонирует и скажет, нет, вот, вот здесь вот это мне противно, а вот тут нормально. Угу. Первое, это я советую старый метод использовать, то есть метод защиты. Это, я тебе сейчас материалов накидаю, это там вот про расследование, про то, что ты требовал защитника, тебе не предоставили. Там еще, понимаешь, на стадии составления протокола мы, можно так им это, ну, так защититься, что там протокол просто вообще рассыпется. Там, там можно писать ходатайство, можно отвод заявлять этому, кто составил протокол. Там очень много приемов и мало кто о них знает. И даже если ты это все пропустил, у тебя все равно много возможностей это защитить эту персону. Mm -hmm. Соответственно, я тебе сейчас материалы накидаю. Там все рассказывается, примеры документов, что делать. Там есть уже дофига решений суда в интернете. Очень много кто как. Есть решение суда, которое отменяет вот этот 20.6.1. Не, не потому что человек защитился а потому что это незаконно в обязанности полицейских вообще не входит это, выписывать протокола по 2.6.1 если ты не в курсе да сегодня в курсе вот сегодня в курсе стал. вот соответственно вот это все когда, когда ты молчишь и не знаешь чего-то то ты в принципе получается это согласен ну по, mm -hmm. и, в их понимании yeah. Да, а да. когда ты говоришь, да это не так, вот тут это вот это вот, это, вот ваши законы, вот по вашим же законам то-то, то-то, то-то, они смотрят, ну, ну да, этот умеет защищаться, так он мало то, что умеет защищаться, он еще же может грамотно обжаловать, mm -hmm. когда обжалует, там это так называемый судья первой инстанции прилетит со, со стороны судей второй, второй инстанции, у них же принцип mm -hmm. курятника, тот-то сверху, он это, с, с, ну это, да, да. да. Ну, вниз все отходы идут, да, понимаешь, да? да? Да, да, да, Так, а тогда, получается, если он 20.6 не мог составить на меня протокол, ну, вот я вот сегодня узнал, у меня знакомый пришел ко мне, вот говорит, так и так, что, и скинул мне, ну, что вот была апелляция, типа, и тот сказал, что как ты вообще мог пропустить такое, что полиция составила протокол на 20.6 и... Ну, все, его отменили. Как, как вообще, ну, даже вот по этой ситуации, если действовать так, чтобы не ходя, не ходя в суд, можно было его отменить? Как, как написать ходатайство или как, как обжаловать вообще? Это автомобиль полиции можно? Вообще написать на имя начальника, жалобу? Я могу написать. Ты вообще должен понимать, как вообще разваливается дело. Дело можно развалить э, несколькими этими вариантами. Но самое основное – это исключить протокол как доказательство, полученное с нарушением закона. Mm -hmm. Это о чем говорит? Что, что при представлении протокола были нарушены какие-то законы. И вот ты должен вот эти вот мотивы, доводы свои полностью расписать. И ты можешь вообще в суд не ходить к ним туда, на их территорию. Можешь это через... Во-первых, есть почта России, то есть заказным письмом, угу. но это денежку угу. надо платить. Во-вторых, есть интернет-приемные, ну, прямо на сайте суда. Там угу. безоплатно можно это, приобщить, но там может потеряться. В-третьих, есть электронная почта, там тоже может потеряться, они могут вообще проигнорировать и сказать, мы ничего не получали. И в-четвертых, есть Газ правосудия. Там уже вообще никак не отвертится. Можно в электронном виде это подавать, и тебе там идентификационный номер выдастся. Все, Там все четко. Там прям сразу ты видишь, приняли, не приняли. Если отклонили, то прям... Это как называется? Газ? Газ правосудия. Газ, да? Или газ? Геннадий, Анатолий, Сергей. Сергей, ага. Угу. Есть еще какой-то пятый способ. А, в живую занести. Вот пять способов отправки. В живую заносишь в двух экземплярах. Один, на одном тебе штемпель ставит, второй у них остается. Все. Mm -hmm. А ну, канцеляри... ну а в канцелярию не пропустят, а эти опять присыл. Я тебе назвал пять способов. Понял. В канцелярию, то есть я к ним могу. Mm -hmm. Все, Соответственно, ты можешь э, до начала вот этого заседания, когда они там назначили, Uh -huh. накатать туда это, короче, во-первых, ты можешь это оформить как свои объяснения, но лучше не объяснение а именно это, как тебе ну да, волеизъявление и там требу и все такое. Uh -huh. Вот и там пишешь, что протокол составлен с нарушением закона и подлежит отмене по таким-то таким основаниям. Uh -huh. Но требую, протокол, а в конце, а конце пишут, требую прекратить включить из материала дела протоколы, составленные с нарушениями закона, и прекратить административное дело в связи с отсутствием события своей состава правонарушения. Все. <связано> в интернете уже <связано> вообще, вот я, это вот просто, это самое, как сказать... Сейчас. Распространенная Да, самая распространенная тема И все, все, кому не лень И правозащитники, и правоведы И юристы, и адвокаты и Очень много видеороликов Именно по 20.6.1 mm -hmm. mm -hmm. Я тебе сейчас накидаю основные материалы А дальше это сам смотри Вот, и второй метод Это, то есть ты Для этого тебе нужно там потратить буквально Ну не знаю, неделю, наверное, чтобы во всем этом разобраться Стоять грамотные документы отправить, и все, и дальше можешь через оферту Даже если вынесут решение не в твою пользу, ты можешь обжаловать в течение 10 дней. Да, а потом еще апелляцию подать, а потом и кассацию. Это можно растянуть на целый год. Ну и в год, все, какая разница, у кого больше терпения, то и выиграл. Точно. Не терпение, а наоборот. Боли, у кого больше, у кого больше на это... Настаивание, скажем так. Угу, да. Надо не терпением мериться, а на -на настойчивости. Угу. Ну что, что, есть еще вопрос? Все, нет вопросов. Так, все, все, давай, подпишись. Давай, благодарствуй.